Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о модели картузы, которая присутствует в нашем магазине. Артикул 515. Удивительный картузик из 100% шерсти фирмы Легион. Очень хороший российский производитель, наш, питерский. Он шьет все картузы абсолютно размер в размер, отличного качества. Внутри этот картузик из... сделан из жесткого каркаса и обтянут шерстью. Подкладка 100% полиэстер, картуз украшен атласной ленточкой. На этой ленте изображен рисунок в виде дубовых листиков. Козырек полукруглый, плотный достаточно, он очень удобен в носке. Это очень популярная модель, уже не выходящая, в принципе, из моды второй сезон. Ее носят абсолютно все. Померите, купить декупить вы можете у нас в магазине Мир Шапок в городе Санкт-Петербурге на проспекте Сизова, дом 25. Также мы высылаем в другие города, поэтому вам достаточно просто знать размер своей головы и сделать заказ у нас на сайте. Мы внизу описания оставим ссылку на картозиками именно этот, а также на разделы с женскими картузами и с мужскими. Пожалуйста, заходите, выбирайте.